Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Наверное, многие сталкивались с закрытием в один пункт на Олимпе И я в том числе Давайте с вами разбираться в этой ситуации Почему такое происходит Почему нас с вами закрывает в один пункт И обязательно, вот прям обязательно досмотрите это видео до конца Иначе вы можете неправильно понять его суть Итак, поехали В прошлом видео я вам не зря показал свою статистику сделок Чтобы вы увидели вот этот вот контраст Потому что я тоже человек, у меня тоже иногда бывают такие... Психи, закрытие в один пункт, в которых я начинаю обвинить других. Различные тильты и тому подобное. В общем, все, что случается с обычным трейдером. А смотрите, вот первая ситуация, вполне обычная ситуация, я на такие всегда захожу. Зашел на коррекцию после пробития уровня наверх по движению цены. По тренду. Это у меня третья ступенька. Первые две я уже закрыл в минус. И давайте ждать, чем она закончится. Смотрите, остается одна минутка. Цену очень резко потянуло вниз. Ну вот вроде происходит отскок. И в конце остается совсем немного времени. 10 секунд. И смотрите. Очень опасная ситуация. И нас закрывает в один пункт. А все время, все 5 минут цена шла вверх. Потом резко опустилось и нас закрыли в один пункт. И потом цена опять продолжила идти вверх, как мне и нужно. Очень обидная ситуация, но давайте с вами перейдем на следующую. После этой третьей ступени я закрыл четвертую ступень в плюс. Кое-как. И далее сразу следующая сделка в этот же день, смотрите. Вот, также я хочу поставить на пробитие. Вполне обычная ситуация, которая у меня обычно заходит. И заходили на прошлой неделе. А когда меня закрыли на третьей ступени минус один пункт, у меня уже началось такое нехорошее состояние, в котором я уже начинаю как-то дергаться, что-то менять. Я сменил опять на четвертой ступени свою немножко торговлю, зашел на отскок от уровня, и только чудом эта сделка зашла. То есть я отступил от своей торговой системы, которая у меня постоянно работала на прошлой неделе. И вот такого ни в коем случае нельзя делать. Иначе вы можете полностью... Сбиться полностью, утратить, так сказать, навык торговли И опять заново искать ту стратегию, которая у вас работает Если ваша стратегия в данный момент не работает, то лучше просто отложить торговлю на следующий день Или же, если ситуация не стабилизируется, то прекратить торговать на какое-то время На несколько дней или на неделю Смотрите, здесь такая же опасная ситуация Произошел ложный пробой, но цена опять пошла вверх. Остается 10 секунд. Вроде у нас сделочка заходит в плюс. Смотрите, он приостановился. И в последнюю секунду нас закрывают опять в один пункт в минус. Это все произошло в один и тот же день. И потом он опять пошел вверх. Меня это тогда очень сильно взбесило. И я уже тогда начал думать что-то такое нехорошее. Потому что на прошлой неделе... У меня было 90% успешных сделок. Потом на следующей неделе я перехожу, захожу по точно таким же ситуациям. И меня уже два раза подряд закрывает минус один пункт, а потом цена продолжает идти по моему прогнозу. И у меня начался такой тиль, в котором я начал винить Алимтрейд. То, что вот что-то это подозрительно, якобы он это делает специально. Закрывать меня в минус один пункт, чтобы я слился. Потому что я сделал хороший процент успешных сделок. Но потом я успокоился и понял В том, что меня закрыли минус один пункт, виноват только я Сейчас я вам покажу еще несколько удивительных сделок, но пока послушайте Сейчас я вам все объясню Смотрите, мы ставим прогноз либо выше, либо ниже Мы с вами выбираем время экспирации То есть я в данном случае выбираю время экспирации 5 минут И ставлю на прогноз выше То есть это значит, что в ближайшие 5 минут цена должна пойти вверх Но цена не пошла вверх, произошел... Ложный пробой, произошла коррекция Цена за 5 минут не смогла уйти вверх И моя сделка закрылась в минус То есть в своем прогнозе виноват только я сам Потому что время экспирации либо оказалось слишком большим, либо слишком маленьким Конечно, очень подозрительно, что меня закрыли два раза подряд в минус 1 пункт Сразу после моей успешной торговой недели Но теперь давайте я вам покажу еще одну хорошую ситуацию Это мой полный торговый день за 17 января то есть прошло буквально два дня. Здесь я все отработал на одной валютной паре. Вот я зашел вниз на пробитие. Здесь вполне обычная сделка, я ее быстро перемотаю. Разошло пробитие. Правда, рынок немного подергался. Но все же сделочка у нас заходит в плюс. Итак, смотрите, далее я продолжаю свой анализ. Я переношу немного уровень поддержки пониже. Нахожу еще один уровень. И собираюсь еще раз заходить на пробитие. На самом деле здесь я заключу, мне кажется, достаточно глупую сделку, потому что она сразу подошла к этому уровню и по идее должна уже отскочить. И здесь я зашел вниз на пробитие сразу же, после пробития первого нашего уровня. То есть сейчас должна произойти коррекция. Но я почему здесь зашел на пробитие? Наверное, на меня действовал такой небольшой тип. Смотрите, происходит коррекция от этого уровня. Вот очень далеко ушел вверх график, начинает здесь свой отскок и потихонечку начинает идти вниз. Смотрите, остается одна минута, график очень далеко от нашей сделки, но... Он потихонечку дергается вниз, продолжает. Я вот пишу вторую ступень, собираюсь заходить сразу же на вторую ступень. Но смотрите, остается 10 секунд. Последний момент, последние 7 секунд он выстреливает вниз. И меня закрывают в плюс. Казалось бы, хорошая ситуация, чтобы закрыть меня в минус один пункт. Но график выстрелил, и сделочка зашла в плюс. И теперь я продолжаю отрабатывать эту валютную пару. Смотрите, я продолжаю свой анализ. Немного здесь выжидаю и на коррекции после этого пробития я захожу вниз и теперь понаблюдаем за движением цены на этой сделке. Смотрите, остается совсем немного времени, он опять делает резкие движения вверх. Остается 10 секунд, 5 секунд, он немного пошел вверх, но в последний момент, в последнюю секунду он выстреливает вниз, и нас опять закрывают в плюс. Вот, я сделал три сделки за 17 января, отработал все три сделки на одной валютной паре. Некоторые, конечно, были немного глупыми, но тем не менее... Сделки у нас зашли в плюс. Меня закрывает как в минус один пункт, как, так и в плюс в один пункт. Но психология человека так устроена, что он запоминает только плохие ситуации. Итак, я высказал свое мнение насчет этих закрытий в один пункт. Для меня это просто неверный прогноз. Пишите обязательно, что вы думаете по этому поводу. Мне будет интересно очень это прочитать. Новые зрители, обязательно подпишитесь на канал. Мне это придает огромную мотивацию. Спасибо огромное за вашу поддержку, за ваши теплые слова. Желаю всем профита, успешных сделок, чтобы вас никогда не закрывали в минус один пункт. И всем пока.